дорогие друзья, это мое первое видео по обзору смартфона марка его Кубот модель S200 и давайте я вам немножко расскажу как я пришел к этому телефону довольно давно я пользуюсь китайскими телефонами, они мне очень нравятся, они довольно необычные не так давно я искал бюджетный смартфон с хорошими параметрами и наткнулся на этот телефон Смотрел обзоры, читал комментарии, и все люди хвалят этот телефон, и я решил заказать себе его тоже. Вот я его заказал, вот он пришел за 40 дней в Казахстан. Я где-то уже пользуюсь им 3-4 дня, и решил сделать по нему вот такой небольшой обзор. Показать вам, что за аппарат. Ну, давайте посмотрим. Вот телефон пришел в такой черной коробке. Спереди здесь марка, Кубат. Справа торца здесь у нас марка и... Справа торца у нас марка и модель Кубот С200. Я заказывал в черном цвете, он пошел в черном цвете. Давайте посмотрим, что с другой стороны. С другой стороны у нас сайт, 3 Заходите, там есть помощь не может разобраться в телефоне. Обзоры по нему и его характеристики. Я заходил, смотрел, мне очень понравилось. Очень хороший сайт. А сзади у нас его полные характеристики. Дисплей здесь 5 дюймов, с разрешением 720 на 1080 пикселей. Процессор здесь MTK 6582 Quad Core 1.3 ГГц. Android 4.4.2 под управлением KitKat. Оперативная память здесь гигабайт и встроенная память 8 гигабайт, но кому покажется это мало, здесь встроен слот для микро microSD карты с максимальным разрешением до 32 гигабайт. Основная камера здесь 13 мегапикселей и фронтальная камера 8 мегапикселей. Давайте я вам приближу, покажу, если будет видно. Надеюсь, вот вам видно было. Ну и давайте посмотрим, что нам положили внутри. Вот сам телефончик, но его пока откладем в сторону. А нам положили тут бампер. Непонятно, в подарок он или сразу шел. Бампер довольно жесткий. На телефоне он ужасно скрипит, я пользовался им, потом снял. И нам пришел вот такой подарок. Такая интересная штука, подставка кому интересно так читать можно телефон вот так поставить так поставить будет удобно смотреть давайте отложим это смотрим дальше тут есть вот инструкция по использованию телефона Но с другой стороны здесь описание что где также с телефоном пришла дополнительная пленка одна уже наклеена я еще не срывал и здесь вот есть дополнительная вот брошюрка. Брошюрка здесь довольно хорошая. Все здесь описание телефона. Как пользоваться. Есть даже на русском языке. Удивлен, что есть на русском. Но это хорошо. Вот посмотрите. Вот даже есть на русском языке, если вам видно. Вот такая документ. И в этих двух коробочках, здесь две коробочки, здесь зарядник шел и USB-шнур. Вот я вам сейчас покажу. Вот сам зарядник. Зарядник довольно неплохой, не отреженый такой. Хороший, на 1 Ампер. Довольно быстро заряжает и качественный. И сам USB-шнур. USB-шнур довольно хорошего качества, мне очень понравился. Ну, можно сказать и все. Давайте все это отложим и перейдем к самому смартфону. Вот сам телефон. Телефон довольно массивный такой, чираловатый. В руке лежит удобно. Сзади у нас такая кожаная как бы обшивка, но это пластик. Давайте посмотрим сам телефон, что у него есть. Справа от у нас качелька громкости. И кнопка включения. Больше ничего нету. С левой стороны тоже ничего нету. На лицевой панели у нас здесь камера. Как я говорил уже на 8 мегапикселей. Датчики, приближение освещения и динамик. Снизу у нас три сенсорные кнопки. Назад домой и меню. Снизу у нас микрофон и сверху у нас стандартный разъем под наушники. 3.0 и микро под микро USB. А, кстати, забыл сказать, в телефоне нет наушников. Ну, зачем они нужны, если у вас есть свои, можете взять. На задней крышке у нас здесь а, камера на 13 мегапикселей мм и вспышка. Давайте вскроем, я покажу, что внутри и расскажу о батарее. Кстати, крышка довольно такая мягкая приятно вот сама батарея на вид она довольно большая батарея здесь а, заявлено 3 300 мАч на 3,8 вольта я уже пользуюсь как говорю уже и смартфона на пользование его хватает где-то на 2 дня Максимальное использование. интернет игры батарейка хорошая Вот Открываю крышку вот здесь вот Слот под microSD. Здесь под microSIM и снизу под обычную sim карту Ну и в принципе все. Давайте включим телефон. И я о нем немножко расскажу. Крышка довольно плотно закрывается, я скажу вам. И ничего не скрипит. Хотя я видел обзоры, где у людей попадается, что скрипит. Но у меня попалось, что они не скрипит. Это хорошо. Давайте включим телефон. Надпись Cubot и сайт сразу. Ну вот телефончик включился. Довольно яркий дисплей. Все-таки Раз... освещение здесь э, на максимальное. Давайте вот посмотрим вот на минимальном, а вот на максимальном. Здесь IPS матрица. 5 дюймов. Ну, сенсор слушается, я скажу вам, очень хорошо, чувствительный. А, углы, углы обзора, смотрите, углы обзора ну, это очень хорошо. Хорошая передается картинка. Очень качественно сделано. Давайте посмотрим в настройках по телефоне и посмотрим Android. Вот версия Android 4.4.2. Вот KitKat, как видите, Android 4.4.2. Все, отлично работает, без зависаний. Я тут установил приложение тест Антуду, Антуду Тестер. Вот Здесь вот cpu Z. Но в конце видео я предоставлю вам скрины результатов этих программ и можете сами убедиться. Скачал игры Асфальт и немного еще игр. Я скажу вам, довольно хорошо идет Асфальт при его максимальной графике. Ничего не подвисает, ничего не подтормаживает. Также в конце будет видео по этой игре. А так телефон, я скажу вам, хороший. Фотоит он просто отлично. Камера все-таки 13 мегапикселей. Ну и давайте закончим на этом видеообзор этого телефона. Телефон довольно хороший. Качественной сборки попался. Не очень нравится. Лежит в руке довольно удобно. Экран у него хороший. Читать книги удобно. Фильмы смотреть и так далее. И в игры очень приятно играть с таким большим экраном. Ну и все на этом. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайк, если было вам интересно. И всем до свидания. Пока.